Приветствую всех из Финляндии! Сегодня речь пойдет о финском качестве. Я имею в виду не о качестве товаров, а, скажем так, о качестве услуг. Вообще, само по себе я не знаю почему, но вот много кто с российского ютуба, о, YouTube вообще, с российского пространства, превозносит немножко с недопониманием качество услуг. Качество услуг – это не та вещь, которую вы можете взять с полочки и купить. Вот дайте мне коробочку вот, со строительными услугами. И вы получите такое. Да, есть ГОСТы, да, есть нормы, да, есть стандарты. Но э, запомните, есть люди, есть опыт, э, есть навыки этих людей, есть их предрасположенность к этому, он, откуда руки растут и так далее. То есть, по сути, вы, как бы покупая что-то, вы покупаете кота в мешке в любом случае. И неважно, что и как. Потому что может зависеть даже... Э, качество не может даже зависеть от э, человека. Вот он делал 10 домов, он построил прекрасно, и одиннадцатый он берется делать, и вот все не идет, и не так, и не этак. Это Я не знаю, с чем это связано, там звезды как-то не так встали в ряд, не так сошлись и так далее, год не тот, или что происходит. Но бывает так, что у меня было на моей практике два случая, вот не идет и все, вот, вот что-то и люди-то вроде нормальные. Бывает так, что вот люди как-то несовместимы получается. А здесь и люди вроде нормальные, нормальные отношения и так далее. Но не идет и все. Вот была одна ситуация по квартире. Мы никак не могли сдать потолки. Покраску потолков. И вот приходили разные мулеры, переделывали по-разному. То есть там уже я не знаю, сколько раз гипсокартона. Прикрутили, открутили, сломали, перебрали, переделали Потому что каждый, нет, я буду делать по-своему, мне нужно так Все, делает и нифига не получается Почему? Потому что потом уже таким, возможно, предположением мы остановились на этом Что квартира находилась на определенном этаже, то есть на высоте Окна выходили определенным образом что получается, вот солнечный свет падает так, что в одних квартирах все равно есть маленькие-маленькие какие-то изъянчики, да, и они не видны. То здесь получается, ну просто видно все, и вот как, что хочешь, что и делай. То шовчик чуть-чуть где-то не такой, то покраска идет не та, чуть-чуть полоски все равно видно. Вроде как свет включаешь, когда в темноте не видно, а днем приходишь, блин, ну все полосатое, капец. Вот, меняли и краски, я говорю, это много-много было экспериментов, и они все как-то никуда не пришли. То есть может всякое быть. Но вот такие вещи случаются. Бывает так, что вот строительство дома. Вот и как вот пошло все изначально через одно место, так этот кон и валится. И не получается никак не выйти напрямую. То есть где там с одной стороны человек, наверное, сделал все-таки изначально неправильный выбор. Изначально сделали вообще не то, что нужно было. ну Ошибка в первую очередь была. А потом я попал туда и пытался исправить. И вот когда ты пытаешься исправлять чьи-то ошибки, ты делаешь свои все равно. Потому что ты не можешь всего знать, всего уметь, все, скажем так, наперед Продумать. Мы же просто всего лишь люди. Поэтому всякое в жизни бывает. Не нужно ждать ни одного, ни другого. То есть ваши требования к качеству зачастую слишком завышены. Хотя пример простой. Когда я работал в Швеции, и, соответственно, с таким с юношеским максимализмом все сделать идеально, я вот беру потолок, разбираю. И перебрать нужно было его сделать. По мне так нужно сделать в уровень идеально. Я делаю... Заказчик пришел и сказал, говорит, ну вот смотри, я тебе плачу часовую оплату труда. Ты можешь сделать мне его идеально за неделю. А можешь сделать нормально за два дня. Вот говорит, поверь, я туда не полезу с уровнем совершенно, если ты сделаешь просто визуально красиво, более-менее где там явные какие-то уберешь, а все остальное оставишь. Пусть оно будет там не по уровню, пусть оно там будет не так, не сяк чуть-чуть. И бог бы с ним. Он говорит, я не готов заплатить за идеальный потолок столько-то денег. Я вот здесь тоже, вот как раз в тот момент произошла моя переоценка ценностей. И по большому счету, да, действительно так. Если человек сразу изначально говорит, что ему это не надо, и он не готов за это заплатить там, в пять раз больше, то почему и нет. А если человеку важна такая вещь, он должен сразу заявлять свои, скажем, позиции. Я хочу мавзолей, То есть, соответственно, вот та же работа, она умножится. Он, но люди всегда на берегу могут договориться. Не замалчивая, что типа, ну вот так это и должно быть. Потому что у меня были случаи, когда делал магазин, скажем, ну, промышленные площади человек говорил изначально, когда мы разговаривали о том, что нужно сделать и сколько это будет стоить, сколько я возьму за это денег он говорил, что мне это не нужно здесь все закроется какими-то там стеллажами и так далее это торговые площади, мне нужно минимум вложений, максимум выручки потом все, на этом Все это я тоже понимаю, ну а что делать-то конечно, и нужно было закладывать блоками проемы оконные то есть он говорит, нафиг мне окна здесь нужны, только лишнее место, откуда могут забраться Какие-то проблемы То есть заложили э, блоками Нужно было это заштукатурить Я ему говорил, что нужно будет эти стыки делать сеткой, перекрывать И перешпаклевывать именно сеткой А он сказал, что нет, мне не нужно, мне нужно подешевле То есть ну я в принципе так и повелся ну, Да, конечно, почему и нет В итоге, когда пришел момент э, рассчитываться все, что касается денег, вот когда до денег дошли, вот, а здесь что такое, я говорю, ну вот смотри, ты же говорил вот так Ну блин, ну я говорил, но это же не значит, что вот, ну а как, я же тебе говорил, что это, блин, я тебе мог гарантию дать, что это треснет В любом случае Не, ну так-то это не должно быть, ну ты тут давай исправь, сделай Ну, короче говоря, закончилось тем, что я понял, я с такими людьми долго не разговариваю, я плюнул, развернулся и ушел то есть на каком стадии, там я уже не помню я что-то там не доделал, но люди не понимают, что поменять руку это сложнее еще намного то есть это очень неправильная ситуация и поэтому вот все, что вы хотите себе придумать в плане задрать планку по отношению к качеству то вы глубоко ошибаетесь все что касаемо финского качества качество оно такое же как у вас мне много пишут вот там у вас древесина сухая строганая, она там калиброванная чуть ли не и так далее какой тут нафиг лыжи, палки и так далее там вертолеты, самолеты можно изготавливать сани, все то же самое древесина она нигде не бывает никакой отличие в том, что она сортированная только лишь по классам она камерной сушки, это 100% и она строганая. Если это каркас. Если это не каркас, это идет там дюймовка, 31, да, 31 доска, еще какие-то доски. Есть просто пиленные, есть строганные. Есть, э, э, скажем, гладко пиленные. Разные вот такие ситуации они есть. Но геометрия, она такая же. Так же станки, там выбивается что-то. У нас те же самые ситуации, когда один край доски уже, чем другой, противоположный. Это стандартные варианты, не надо фантазировать, что здесь что-то как-то не так, оно все тут идеально. У нас же нет здесь древесины пластиковой. Вот пластиковая древесина, она, наверное, будет ровная, потому что она пластиковая. А обычная древесина, она такая же, как и везде, просто единственное, здесь очень жестко относится по качеству самого по себе, скажем так, продукт, который можно выпустить, а какой нельзя. То есть для каркасов нужно использовать определенную древесину, там для обрешеток определенную древесину, для пароизоляции такое, для этого такое. И вот как бы целый комплекс. Для террас только такое, для крепежа такое. Это все нужно знать. Но плотник он и есть специалист на то, чтобы работать с деревом и уметь работать с деревом. Потому что дерево идеальным не бывает. И никому здесь в голову не приходит идея в том, чтобы потом а брешотку ходить и выравнивать. Стойки есть они. Ну, финны вот как они относятся. Это же деревянный дом, чего вы хотели. Если вы хотите идеальную, ровную, гладкую поверхность, стройте кирпичный. Но в условиях финского скажем, индустрии это будет просто в разы дороже. Не это, не путайте, это будет там в разы качественнее. Это будет в разы дороже. Почему? Потому что... Стоимость производства работы выбранной технологии будет э, дороже То есть если вы строите там 100 квадратных метров дом и там каркасник ну Это будут одни денежки Если вы кредитуетесь, то в принципе по большому счету Я не знаю, кто будет бра брать э, кредит в три раза больше, чем да и бог бы с ним Это же дом в конце концов У кого паранойя ходить с уровнем или еще с чем-то вот к стенкам прикладывать. Тут, оно все здесь кривое, косое, ничего страшного. Но имеется в виду, что оно визуально-то нормальное. Поэтому не надо, не думайте, что качество вот именно самой по себе услуги, оно может быть где-то стандартизировано. Имеется в виду, как в конечном потреблении. Вы можете некие претензии предъявлять. Опять же, это нужно разбираться. Какие вы можете претензии предъявлять, а какие не можете. Если для поклейки обоев вот обои клеятся, есть стандарт для производства работ, есть стандарт для проведения проверки работ. Поэтому изначально, если вы смотрите с лупой на шов, к нему подошли, вот так вот пальцем, ногтем ковыряете, и лупу еще взяли, ой, а я тут шовчик вижу, то в принципе по стандарту, вас пошлют подальше вот и все вы должны отойти, обои, насколько я помню проверяются с двух метров если явно не бросается в глаза стык то все нормально опять же, это, это огромные темы, которые э, поймите, вот мы работаем специалисты, да вот я больше 30 лет уже работаю первые годы это было советское время и там вообще, в принципе, были такие древние технологии, я бы сказал. Я, когда все стало приходить новое, я только был счастлив и счастлив, и больше. Это счастье становилось у меня, потому что производство работ облегчалось, упрощалось, и больше разных вариаций появлялось, нежели было тогда. Но все эти материалы и так далее, это все новое. И каждый раз, никогда работа не повторяется практически. То есть ты кладешь паркет. Вот этот паркет в этой комнате, он будет по определенному классу. То есть, да, будут какие-то повторяться некие моменты, но бывает так, что сидишь и думаешь, комната такой сложной конфигурации, и ты приходишь, прочитав инструкцию, у тебя должны быть по стыкам перехлесты такие, от шва до шва торцевого, и закончить нельзя, допустим, менее чем 5 сантиметров. А у тебя комната там буква Г, буква ЗЮ. И ты начинаешь считать. Ты здесь приходишь так, а тут ты приходишь ерундой, потому что если будет касаться э, не ламината, а натурального паркета, и там развернуты, есть те, которые на фанере, а есть которые просто перпендикулярные палочки приклеены со шпоном, то там нельзя сделать меньше, чем ну, какой-то размер. Он держаться не будет. Он не то, что держаться не будет, а он уже конструктивный, скажем, такой своей не несет функции. И вот сидишь, считаешь, и так ты посчитал, блин, не получается, и так посчитал, да нифига не получается. Ты либо тут, либо там. И вот начинаешь мудрить колдовать. А те люди, которые приходят, вот ну, как обычно, да, стандартный вариант, а, все, я вот отсюда начну и погнал целую. и тут, тут отпилил, там отпилил, пришел, дошел до этого, ну, а что я тут сделаю, я вот так вот и обрежу. Вот, вот. Ну, в принципе, это тоже услуга. Та же самая, только один будет думать и ломать голову, как это сделать правильно и более лучше и более грамотно, а другой даже заморачиваться на это не будет. И вот и что? Какая вот разница? Это я повторяюсь не взять коробочку и не купить эту коробочку. Дайте мне идеальную услугу. Вы можете единственное, кто хочет вот именно прям вот я хочу мавзолей сразу изначально говорите. Давайте договоримся по допускам Сделай там допустим. У меня к штукатурке такие-то допуски. Прямым углам у меня такие-то допуски. К там, отклонению от вертикали или от горизонтали такие допуски. Сразу проговорите. И все. И это будет по-честному. Вам сразу э, больше половины, я думаю, откажутся. Потому что осознать то, что их будет проверять, и это нужно будет подписать. То есть они будут понимать, что они хрена два чего получат. Поэтому я думаю, что доброе. Две трети сольется из одной трети или там три четверти, одна четверть еще подумает, кто что чего как, в итоге там часть вам выставит заградительные цены, а заградительные цены это когда вам называют такую цифру с расчетом, чтобы вы отказались, но если вы согласитесь, то будет очень здорово, ну в принципе ладно, тогда есть смысл как бы тут ну, попариться. А во всех остальных случаях это бессмысленно Поэтому научитесь относиться вот именно само по себе, скажем, поверхностно Если у вас нет лишних денег, которые вы можете себе позволить, там, я не знаю Понятное дело, вот как, как скульптура, да, там должны быть пропорции и так далее Вот женское или мужское тело, неважно да, Когда будет какое-то странное, это уже абстрактное искусство А если вы хотите точную копию, то, скажем... Пропорции и так далее Они будут все видны Изначально, если вы говорите это То пожалуйста Если нет, то и нет И поэтому Финляндию не рассматривайте Как страна С каким-то завышенным э, Качеством Что ли Нет, у них прекрасно э, отработанные системы там Технологии, одно, второе, третье Но производство работ Зачастую это иностранцы Зачастую иностранцы. И дальше включаются финны. Что они такие же все люди одинаковые, неважно. Просто если у вас много приезжает людей из ближнего зарубежья, и они вообще, соответственно, никакого опыта не имеют в строительстве, ну это как бы как начальный уровень, что вы там ждете-то. Там ждать нечего. То, что у вас проработает будет, может, специалистом, ну. Руки там свои не вставят никому, если он умеет это делать. Поэтому здесь такая тонкая грань. И я бы сказал так, что по самому по себе вот качество, качество не надо. Вы будете просто сильно разочарованы. Это то же самое, что и думают, что девочки блин, питаются радугой и пукают бабочками. Поэтому неправда, когда когда все, <смех> у тебя были требования завышены, а оказалось-то все наоборот, не так, как ты думал. Блин, разочарование приходит большое. И не надо вообще совершенно даже рассматривать, я бы сказал так, вообще качество привязывать к какой-либо стране. Если это выполняется работа руками, то здесь равное количество может быть ошибок. Просто единственное, если специалист опытный, опытный, он давно работает, то шанс того, что он сделает меньше ошибок, достаточно велик. Если он анализировал, он пробовал, он думал. То есть, есть конечно, те, которые там и пофиг. Вот, а, ну есть все-таки те, кто имеет опыт и думает постоянно или регулярно. Как-то они совершают все-таки поменьше ошибок а все что придет вот, в руки возьмешь новый материал обои там по обоим целая эпопея по, по всем вещам вот когда ты не касаешься как обыватель и получается так что ну а что тут вот сейчас я посмотрю видеоролики на ютубе и, и сразу вот начну делать нет вот, те кто э, начал делать попытался я думаю что пройдет какое-то количество времени там скажем лет может быть даже когда человек остановится и подумает, блин, нифига себе, а я вот нифига и не понял. То есть только сейчас ко мне приходит осознание, что почему, какие вариации и так далее. То есть опыт это самое ценное, что есть вообще в принципе. Не все. А на этом я хочу закончить данное видео. Пожелать всем удачи. Не рассчитывайте на слишком многое. Это мир здесь... Мир не идеален, поэтому, как и люди, на этом хочу закончить данное видео, пожелать всем удачи и до новых встреч.